Дорога длинная, дорога новая. Нам все нравится. Волга рядом, лес рядом. Все прекрасно. Как интернет изменил работу военных корреспондентов? В погоне за тем, чтобы оказаться первым, нужно держать в голове, что а вот еще есть у них такие ходы и такие ходы. Как стать умным подписчиком? Вкалывают роботы. Счастлив человек! Всем привет! В эфире Юнир Ньюс, а в студии Максим Артынов. 27 апреля в Москве на площадке МГУ имени Ломоносова стартовал шестой форум ректоров вузов Российской Федерации и Исламской Республики Иран. В мероприятии принял участие ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. В рамках форума был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между Казанским университетом и ведущими вузами Исламской республики Иран. Также был подписан второй меморандум, направленный на развитие международного сотрудничества в научно-образовательной сфере, который руководитель Казанского университета подписал совместно с президентом Технологического университета имени Шарифа Расулом Джалили. Помимо этого, было подписано соглашение с университетом имени Алама Табатабаи об организации и проведении государственного тестирования по русскому языку, как иностранному, на территории Ирана. Накануне в столице Татарстана открылось движение по участку дублера Горьковского шоссе. В чем преимущество новой трассы? Расскажем в сюжете. Настоящая кампания по борьбе с автомобильными пробками развернулась в столице республики Татарстан. Наконец, многочасовым пробкам на подъезде к городу пришел конец. Накануне открылось движение по первому участку дублера Горьковского шоссе. Четырехполосная трасса с велодорожкой длиной чуть более 6 километров уже начинает разгружать дорожный трафик. Новый участок дороги пролегает от улицы Несмелого до Храма всех религий. Всего под строительство трассы было выкуплено свыше 300 земельных участков. Вдоль дороги установлены шумозащитные экраны и высажены деревья. На протяжении всего отрезка трассы уже оборудованы автобусные остановки и пешеходные переходы. Ой, это просто, просто прелесть. С удовольствием прямо прыгнуть, там и лес, и все там очень хорошо. очень хорошо. Угу. Там была старая где, которая... ой. Вот здесь очень хорошо. До дома нам всего 10 километров. Я даже книжком хожу до речного порта. Ой, до речного технику 5 километров. Вот. Ну как повлияло? Нас снесли, нам компенсировали. То есть мы опять купили участок в этом же месте. но ну, в другом СНТ. Вот. То есть Нам место очень нравится. Дорога нам вообще для нас это прекрасно. То есть, нам все нравится. Волга рядом, лес рядом. Все прекрасно. Важно отметить, что сейчас в принципе достаточно активно строится и ремонтируется дорожное покрытие не только на подъездах к Казани, но и на территории города. Строительство дублера Горьковского шоссе реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». И это не единственный крупный объект. Чтобы облегчить въезд с противоположной восточной стороны Казани, планируется открытие дублера «Мамадышского тракта» вознесенский тракт как и дублер горьковского шоссе будет выходить к федеральной трассе м7 не останется без внимания и южный въезд в этом направлении дорога особенно нагружена в дачный сезон в том числе в районе села сакуры для устранения этих э, неудобств э, принято решение строительства обходной дороги которая в принципе ну изначально так и должны строиться дороги не через населенные пункты а, а в обход э, с данных населенных пунктов. Напомним, что сейчас также в активном темпе строится мост через Волгу, который станет частью федеральной трассы М-12. Когда она завершится, в связке все четыре проекта помогут избавиться от пробок на въезде в Казань. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. Шоурум Высшей школы журналистики и медиакоммуникации посетил корреспондент Russia Today, медиаменеджер и автор телеграм-канала Придебайла Константин Придебайла. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Константин Придыбайло встретился со студентами и преподавателями Казанского федерального университета для того, чтобы поделиться опытом работы в зоне проведения специальной военной операции, рассказать о том, каким должен быть военный корреспондент и как жить в мире, где ложная информация борется с правдой. По словам журналиста, человек, побывавший в зоне проведения специальной военной операции, ощущается иначе. Сам Константин стал желать больше видеть людей. Огромный интерес вызывают ребята, которые там воюют, добровольцы, которые принимают решение идти защищать интересы своей страны, своего народа, своих взглядов, своего мировоззрения, своей истории. Вот люди, это самое, наверное, вот самое дорогое, что там есть, как жители Донбасса, так и наши войны. Одним из самых волнующих, интересующих молодое поколение вопросом был, конечно, каким должен быть военный журналист. Константин, ни минуты не колеблясь, прояснил, что ключевые качества в человеке, желающем и планирующем работать там, где, как минимум, страшно и опасно, честность и здравый смысл. В погоне, я по себе знаю, за каким-то хорошим кадром, моментом, ты можешь просто забыться, где ты находишься. Там мины, там летят пули, снаряды. Даже если ты не на передовой, а... Тот же Донецк обстреливают каждый день, не прекращают. Тебе нужно понимать, как обходиться с этим. В погоне за тем, чтобы оказаться первым, нужно держать в голове, что а вот еще есть у них такие ходы и такие ходы. В общем, здравый смысл надо иметь. Ну и быть честным перед собой, перед, своими, перед своей аудиторией. Но, что касается ложной информации, то Константин считает этот процесс потрясающим. Фейки бывают порой очень интересными и качественными, поэтому отделять так называемое «добро от зла» нужно уметь. Мы за год очень сильно повзрослели, как люди, как потребляющие информацию люди. Очень сильно повзрослели. Если первые дни это была паника, потому что и вражеские, так скажем, социальные сети это нагнетали, а со временем люди начали сами разбираться, начали отличать, где компьютерная игра, а где наши видео, а где не наши солдаты, а где старое. В общем, жить в мире вот, вот этих фейк-ньюс очень весело. Мне, мне нравится. Метим, что встреча прошла в рамках всероссийского просветительского медиапроекта «Родная гавань КФУ», а также цикла «Открытый диалог» Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиа коммуникации Казанского федерального университета состоялась лекция популяризатора науки, автора ютуб-канала, упоротый палеонтолог Дмитрия Соболева. Подробнее смотрите в сюжете Адалины Абдарахмановой.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 Аделина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. О том, как искусственный интеллект и нейросети повлияют на жизни людей, расскажет Эмиль Мугинов.